Это просто беспредел, это бесчеловечно, это низко, это подло, это трусливо. Они фигачат куда угодно, вот просто, просто я не знаю. В этом нету ни логики, ну с военной точки зрения. Они, ну это что-то извращенное. Ну с таким лидером не мудрим, да. Вы не можете нас победить в открытом бою, да, и вы начинаете уничтожать наш, наши дома, наших, наши семьи, нашу инфраструктуру, садики и все остальное, чтобы зап запугать. Это Та хер там, вы сделаете настолько сильнее злее. Мирные жители, которые просто, мирные уже в кавычках, да, а, производят просто чудеса, блин, доблести, смелости и такой, как бы сказал такой украинского такого куража. Да, мы не боимся ни черта, мы готовы вашу колонну остановить, а потом вечером мы закидаем вас бутылками, да, потом мы вам порежем колеса, а потом мы позвоним нашим ребятам, а они наведут сюда беспилотник. И пока вы здесь будете стоять, арта вас отработает. Мы сейчас работаем дистанционно и очень качественно. Они там закопались, замерзли и все остальное. Работают птички, работает артиллерия, работают рады, вычисляют их место скомпления.